Всем привет и добро пожаловать в компьютерную грамоту. Сегодня мы поговорим об очистке места на телефонах и планшетах с операционной системой Android. Когда места на внутренней памяти не хватает, это приводит к ухудшению работы устройства, поэтому идем в настройки хранилища и разбираемся, в чем там можно навести порядок. Выбираем настройки, общие, память и видим информацию по памяти самого устройства и дополнительной карты памяти, если таковая установлена. Доступного места по-хорошему должно быть не меньше 10%, то есть для устройства с 16 гигабайтами памяти свободно должно быть хотя бы полтора гигабайта. Для безболезненного высвобождения места в первую очередь можно очистить кэш. Выбираем пункт «Кэшированные данные» и в появившемся диалоговом окне на вопрос «Очистить кэшированные данные» отвечаем «Ок». Далее выбираем пункт «Прочие файлы». Здесь можно встретить как кучу мало понятной информации, которую лучше не трогать, так и более конкретную указывающую, сколько места для своих действий дополнительно занимает то или иное приложение, например, словари или мессенджеры. Если вы почти ими не пользуетесь, то можно это место спокойно высвободить, не удаляя сами программы. Кроме того, можно удалить автоматически созданные эскизы картинок, отметив пункт Thumbnails. Выбираем желаемые строки и нажимаем на корзину. В пункте «Занято» можно дополнительно найти информацию по приложениям, медийным данным и загрузкам. В частности, в загрузках может оказаться много лишнего, тогда выделяем файлы и удаляем. В списке приложений действительно можно найти лишние программы и удалить их. Кроме того, часть данных, используемых тем или иным приложением, можно перенести из внутренней памяти устройства на дополнительную карту, если она установлена. Наконец, если вы удалили все, что могли удалить вручную, или же просто не знаете, что стоит удалить, а что оставить, можно воспользоваться сторонним приложением, например, популярным решением Clean Master, то есть мастер очистки. После установки приложение сразу произведет анализ файлов, которые можно удалить и предоставит вам соответствующую информацию, которая всегда будет храниться в пункте «Мусор». Можно ознакомиться с полным списком и снять галочки с того, что вы считаете важным, после чего просто нажмите кнопку «Очистить мусор».